Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Рак на февраль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. В начале месяца с 1 по 3 число Венера будет в благоприятном аспекте к Плутону и Сатурну, и будет затронут ваш девятый и седьмой сектор гороскопа. Это очень важный период в плане деловых и личных взаимоотношений. В это время вы можете принимать важные решения, связанные с сотрудничеством с другими людьми. Также в этот период могут решаться важные вопросы, связанные с финансами и связанные также с финансами вашего партнера по браку и по бизнесу. 3 февраля Меркурий, планета коммуникации, поездок, документов переходит в знак Рыбы в ваш девятый дом. И Меркурий в Рыбах будет продолжительный, продолжительный период времени. Это связано с тем, что он будет разворачиваться 17 марта в ретроградные движения. И этот период по попятного движения будет продолжаться по 10 марта. Это значит, что в ближайшие полтора-два месяца вы будете поглощены темой документов. Возможно, вы будете рассматривать вариант поездки куда-то. Это может быть период детального планирования вашей поездки в другую страну. Может быть такое, что запланированная вами поездка будет по каким-то причинам откладываться. Но, тем не менее, это все к лучшему. Это для того, чтобы вы... К этому лучше подготовились и более интересные предложения имели. Очень хорошо в этот период связывать свою рабочую деятельность с поездками. Это будет вам большой плюс в работе. 5 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 9 и 11 сектор гороскопа. Это очень интересный день. С одной стороны, это день, который принесет новые идеи, новые контакты. С другой стороны, люди могут вас удивлять. Это период, когда не стоит на кого-то особо рассчитывать. Но в то же время, если вы будете рассчитывать только на себя, то другие люди в таком случае могут вас приятно удивить. 7 числа Венера переходит в знак Овен, ваш десятый дом, и будет находиться в этом знаке по 5 марта. Это период завоеваний на карьерном поприще. Также это очень важное время в плане взаимоотношений как личных, так и деловых. Это очень важный транзит для тех, кто определяется с чем-то в жизни. Это хорошее время для того, чтобы выбрать наиболее простой и выгодный вариант вашего личного развития на ближайшее время. Избегайте излишней импульсивности, избегайте желания сразу же воплощать в жизнь то, что вы задумали. Дайте время и все постепенно будет складываться так как нужно. вот именно отрицательный момент этого транзита это возможно спешка и желание получить все и сразу. но тем не менее венера в овне дает очень много энергии для того чтобы что-то менять и для того чтобы, выбирать максимально короткий путь к желаемому. 7 числа Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, которые на данный момент времени находятся на вашей оси вза взаимоотношений — первый и седьмой дом. Это значит, что в этот день могут решаться важные вопросы, э от которых будет зависеть э ваши взаимоотношения с каким-то человеком. Это хороший день для переговоров, для важных обсуждений. В этот день вы можете получить важную новость или же какой-то шанс. Поэтому обязательно используйте те возможности, которые будут вам встречаться. Этот же аспект будет повторяться 27 числа, поэтому даже события или тематика событий в эти дни может быть похожей. С 9 по 12 число Венера будет находиться в соединении с Лилит и Хероном в Вашем Десятом Доме. Этот период достаточно сумбурный и очень эмоциональный. И главное в это время не давать эмоциям, брать верх над, вашими, над Вашей логикой и разумом. В этот период может произойти какое-то событие, которая будет, с одной стороны, заманчивым, с другой стороны, немножко подозрительным. Поэтому желательно не поддаваться на сиюминутный порыв, дайте себе время выждать и только после этого принимать решение, так как Лилит в соединении с Венерой может давать переизбыток эмоций, которые будут вести не в том направлении, что нужно. В этот же день 9 числа будет полнолуние во льве в вашем втором доме. И это будет первое полнолуние после затмений, поэтому оно очень сильное. Во-первых могут определенные события по затмениям еще проигрываться. Во-вторых полнолуние и свои дополнительные коррективы внесет по второму дому. это у нас тема финансов и заработка. Так что полнолуние подчеркнет те темы, которые имеют отношение к вашим доходам и расходам. Это период, когда вы перестаете тратиться на определенные моменты в своей жизни, но в то же время может появиться новая статья расхода, может появиться новый источник дохода. В целом вы увидите какой-то результат в материальной сфере, какой-то итог. И затем это поможет вам выйти на новую ступень и смотреть в будущее, начинать что-то новое. 16 числа Марс, планета активности, переходит в знак Козерог, ваш седьмой дом. Марс в Козероге будет находиться по 30, число, по 30 апреля. И это будет э, очень интенсивный период в плане взаимодействия с окружающими людьми. Это идеальное время для партнерской деятельности, для сотрудничества. Марс — это, в принципе, планета, которая вносит напряжение в отношения. Но это напряжение можно снять работой, совместной деятельностью, желанием что-то вместе созидать, тратить совместно усилия на какой-то важный проект. Марс в Козероге любит последовательность действий, поэтому желательно вам подготовиться к этому периоду. Уже в начале февраля вы должны знать, чем будете заниматься в конце месяца и в апреле. Это поможет вам избежать споров и конфликтов в любых взаимоотношениях. 19 числа Солнце переходит в Рыбы, в ваш девятый дом. И Солнце подчеркнет важность тематики этого дома. И это период, когда вы обретаете свою Истину в каком-то вопросе, вы определяетесь, это период, когда вы можете получать поддержку со стороны других людей. И это, безусловно, будет давать вам еще больше уверенности в том, что вы делаете. Это очень хорошее время для коллективной работы, а также для планирования, опять-таки, поездок. Это хороший период, кстати, для обучения. Вот многие раки могут заинтересоваться в феврале, марте, темой обучение. 20 числа Юпитер будет делать секстиль к Нептуну и будет затронут ваш седьмой и 9 сектор гороскопа. На самом деле этот аспект начал воздействовать еще вот с первых чисел месяца буквально, но в этот день будет точным этот аспект, поэтому э, в целом его влияние распространяется фактически на весь февраль. Это очень хороший аспект, который дает вам возможность объединить свои цели и усилия с другим человеком, расширить совместно ваши горизонты, ваши возможности. В целом можно считать, что февраль ⁇ это для вас месяц, когда меняется ваше восприятие ситуации, и вы перестаете смотреть только на какую-то проблему, которая вас волнует, вы начинаете видеть все намного шире, и появляется масса возможностей. Поэтому уверена, что февраль станет для вас очень таким месяцем достижений. 21-22 числа Солнце и Марс будут в благоприятном аспекте к Урану, который стоит в вашем одиннадцатом доме. Это будет очень хороший период для любой активности в коллективе, среди ваших единомышленников. Вы можете выступить в качестве организатора каких-то мероприятий. Это хороший период для того, чтобы заниматься деятельностью внутри какого-то коллектива. Это очень хороший период времени для того, чтобы доводить до совершенства ваш проект, получать результат в каком-то деле, а также выстраивать новые цели и планы. То есть это такой период очень интенсивный, много энергии, много желания, и может многое удаваться очень быстро. 23 числа будет новолуние в рыбах в вашем девятом доме. Как видите, дорогие раки, этот знак рыбы очень активный в феврале месяце, и к тому же в этом знаке происходит новолуние. Поэтому однозначно у каждого, конечно, по-разному этот знак будет проявляться. Для некоторых это будет начало обучения, для некоторых это могут быть мысли о поездке, планирование дальней поездки. Это может быть работа с документами, оформление чего-то, легализация. Это может быть период, связанный с карьерными достижениями, желание расширяться и искать новых партнеров за рубежом. Но в целом это новолуние откроет перед вами новые возможности и позволит смотреть более оптимистично на все происходящее. В день новолуния, 23 числа, Венера будет делать квадрат к Юпитеру. И этот аспект может дать траты на любимых людей, траты на развлечения, удовольствия. В целом, это аспект щедрости и порой даже расточительности. 24 числа Солнце будет в благоприятном аспекте к узлам, а Марс будет в соединении с Южным узлом. И это очень интересный день. С одной стороны, он может предоставить вам новые возможности, но с другой стороны, вам нужно будет потратить энергию, вам нужно будет вложиться во что-то. Так как Марс находится в вашем седьмом доме, то это… Хороший день для того, чтобы кому-то помочь, подсказать. И это обязательно даст вам хороший результат как в плане взаимоотношений с этим человеком, так и в плане вашего личного развития. 26 числа Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием и в аспекте к Марсу. Это тоже очень насыщенный период. Вообще соединение Солнца и ретроградного Меркурия — это всегда важный день. Это соединение дает возможность понять, в чем главная идея всего ретроградного периода Меркурия. То есть, по сути, вы осознаете, какой важный урок вам стоит запомнить, подытожить по всему февралю месяцу. Так что обязательно обращайте внимание на то, как складываются взаимоотношения в этот период, какие идеи возникают и какие новости вы получаете. 28 числа Венера будет делать квадрат к Плутону и будет затронут ваш 10 и 7 дом. Это напряженный аспект, который говорит о том, что будет ситуация, которую срочно нужно будет решить. Это может быть связано либо с финансами, либо с темой отношений. Это может быть просто ощущение, что пора отдохнуть, пора сделать перерыв. Это может быть… Ситуация, когда вы будете сильно углубляться в финансовую тематику, размышлять, что-то планировать. Совет для вас. Во второй половине февраля месяца уделяйте каждый день внимание финансам для того, чтобы в конце месяца не возник какой-то определенный коллапс, и вы не начали из этого нервничать. 29 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 9-11 сектор гороскопа. Это очень хороший аспект, который говорит о встрече с друзьями, это аспект обмена мнениями, идеями, это аспект эффективности в коллективе, это может быть встреча с вашими единомышленниками. В любом случае, этот день даст вам определенное вдохновение и идеи для вашего дальнейшего развития. Вы можете почувствовать какое-то обновление в определенном вопросе, который уже вам мог даже надоедать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.